Здравствуйте, я основатель и владелец компании «Зерц». На сегодняшний день у нас в компании несколько проектов. Первый из них и самый старый, наверное, так можно сказать, это производство медицинского оборудования медицинской мебели. Это то, чем мы традиционно занимаемся уже 11 лет, и у нас уже более тысячи клиентов удачных проектов по оснащению. Более молодой с точки зрения возраста проект с 2015 года – это агентство медицинского консалтинга «Дезертс», где мы смогли собрать экспертов рынка и помогаем инвесторам открывать клиники, помогаем клиникам повышать их доходность и продвигать медицинский бизнес.